вот мы сели, вот мы съели, выпили в присест, Эни-бени окосили твинтер-финтер-жест. Мы сейчас еще по разу, эни-бени, ух, И крылатые заразы, твинтер-финтер-бух. А потом без всяких лекций чуть добавим чтоб их мобильные МЭКС и небе не стоп. Ну от Райден ты под лодки, Твинтер-финтербуль, мы заманим русской водкой нами Ливерпуль. Вот они и без триады и небе не, не мен, а у нас с вином порядок бивков умен.